Проект 48-30 это социальный культурный проект о правах человека, который поддержал Freedom House и Музеи. Мы считаем, то есть ребята, которые работали над этим проектом, что все права человека должны знать. И главной такой проблемой, с которой мы столкнулись, это как преподнести эти права человека молодежи, будь то это тренинги или листовки. Но мы подумали, что это совершенно неэффективно. Мы выбрали граффити. Во-первых, потому что это просто, это бросается сразу в глаза. Это первая граффити, которое мы сделали, которая посвящено э, свободе выражения, свободе своих, э, свободе тому, что каждый человек может э, наслаждаться искусством и творить это искусство без каких-либо ограничений. Э, также свобода убеждений и а, «Свобода детей». А, вообще планировалось сделать 8 основных прав, но вот здесь была проблема в том, что нам не дали разрешения на то, чтобы наносить их на доме, так как… А, и получилось так, что права человека оказались рекламой. Как а, в большинстве случаев нам говорили, один из примеров – это было очень забавно, когда мы предложили… То есть мы делаем это бесплатно, то есть нарисовать рисунок по данной тематике. А, Сделать более-менее приличные, избитые в Алмате стены. Но на это тоже не шли. И первое это была реклама. Из-за того, что в наших людях еще до сих пор живет какой-то этот советский человек, граффити это вандализм. Неважно, какое какой красивый это рисунок, либо же это просто кто-то накалякал что-то на стенке, это вандализм в любом случае. В итоге из 22 22 предполагаемых мест, где мы хотели рисовать это граффити, эти разные граффити, нам на это согласился только один дом из 22. Это все в центре города Алматы. Но и опять-таки возникла проблема с этим домом, что этот дом, то есть стенку его нужно было приводить в порядок. Никто не хотел этого делать, а когда нам выставили чек на работы. Это оказалось порядка 80-90 тысяч штук. Поэтому нас поддержали а, местные а, рестораны и кафе. А, вот этот рисунок а, в кофейне а, Дедаспури и предыдущие были в, а, в кофейне Сова, кто из Алматы, скорее всего, знает, и на творческой площадке Артпойна. Помимо этого, нашим проектом заинтересовались художники, которые а, начали присылать нам арты, на права человека. И вот один из этих артов нарисовал парень, которому 15 лет. Остальные граффити мы сделали рисунками, которые публиковали в соцсетях. И в дальнейшем... А, то есть этот проект закончился буквально неделю назад, и а, несколько изданий, если они пойдут с нами сотрудничать, ну, они публикуют эти рисунки в своих журналах.